Для вас я подготовила хит-парад и начну его с самой популярной Турции. Это отель на берегу Эгейского побережья, на самом берегу Клубный отель, называется Клаб Тархан Бич. Вылет 19 июля из Киева на неделю на питание Ультра все включено по стоимости 469 долларов человека при двухместном размещении. Такой же тур на 22 июля уже возрастает стоимость до 660 долларов. Поэтому есть смысл подумать и полететь 19 июля. Для тех, кто хочет не только отдых на побережье, а также посмотреть экскурсионную Италию, предлагаю вам отправиться в любую из суббот августа в экскурсионный тур, вылет из Киева на 7 ночей по стоимости всего 399 евро с авиаперелетом на человека. А кто хочет полюбоваться э, Адриатическим морем, э, посмотреть красоту природы, погулять по старому городу Будвы, предлагаю отправиться 21 июля на 11 ночей, 12 дней вилла Маркович по стоимости 360 евро с авиаперелетом на одного человека. Приходите к нам в офисы, отдыхайте с огромным удовольствием, Турбансур ждет вас.